Вылазь, мамафака, манафака! Вылазь там, как там говорится, вылазь, манофака! Давай, давай, двигай, двигай там, короче. хватит стонать. Вижу баклажан 22 Прием. Баклажан. Подасидон, баклажан. Ты тоже не сдох, что ли? а, -а, -а, -а. Да в смысле ты сдохнешь наконец или нет Ты чем леха нет, нет нет нет нет нет нет нет нет твою мать ты чё нет приехал ты чё как это раз, я россия чувствую крутаться Всем доброго времени суток, друзья. Меня зовут Валерий и это GTA 5. Итак, нас ждет с вами, друзья, финальное, финальное ограбление, последнее огромное дело, которое мы так долго ждали. Окей, а теперь нам нужно отправиться до места, где, откуда мы начнем. Вот. Все мы подготовили, все мы сделали. Осталось только доехать и выполнить это последнее огромное дело. Окей. Я думаю... плех. опять я сюда заехал. Я опять заехал на эту парковку, где нет выхода. И скоро-скоро мы увидим развязку, короче, между друзьями. Помним, да, то, что ФРБ предложила... Франклину даже не предложила, а настояла на том, чтобы Франклин, короче, после вот этого дела в принципе, я не знаю, они, наверное, не в курсе то, что мы будем грабить, короче федеральное хранилище вот, но не суть суть в том, что они, короче, сказали Франклину, чтобы он, короче, избавился от Тревора, как это все будет происходить, как это, что это Бляха, прям это, вот это интригует, просто интригует. Да, Тревор, он, ну, с головой не дружит, как бы тогда сказать. Но, бляха, мне жалко его убивать. Все-таки, какой бы он ни был, он все-таки предан дружбе. Если бы он настолько сильно очень хотел, короче, избавиться от Майкла, допустим, он бы уже давно это сделал. Но его что-то, видишь, останавливает. Так. Не здесь припарковаться, надо. Надо к главному входу подъехать. И тем, и, и тем более... Зачем э, Тревору? Он только, он только показывает вид, знаешь, э, то, что... Да, он может и ненавидит Майкла за его поступки, но он, я думаю, он как бы делает только вид, что хочет избавиться от Майкла, вот. Так бы ему, ему что, у него есть вот этот, бар, да, свой теперь. Привет! Переодевайся и собираемся живо. Это будет самый важный день в жалкой жизни каждого из вас. Эй, чуваки, так то мы действительно делаем это. Фрэнк, пошли сюда. А, вот и наш хакер Пусть тебя не смущает да потопный монитор Наша аппаратура, а, что-то настоящее там круто Так, а где же все остальные? Снаружи Ну что, чуваки, черт Встретимся в трущобах? Еще как встретимся И мы еще привезем тонн 8 золота 4 тонны, а не 8 Ладно, парни, пошли В машину, детка Сегодняшний день пойдет в историю так, народ, грузовики уже едут. Туннел? Будем ждать в тоннеле. Так, а Land -то откуда у нас? Ну ладно. Поехали. Поехали. Я так понял, сейчас нам нужно, короче, инкассаторскую машину. Инкассаторскую машину, короче. Украсить. Потому что не зря же мы тогда следили, где она проезжает, где и что и как. Там читайте, короче. Мне нужно сосредоточиться на дороге, чтобы было все, все четенько и все гладенько. Бронемашины еще не приехали, так что ждем. И без паники. Мы не паниковали. А что, у нас проблема? Никаких проблем, просто нужно подождать. Когда ты говоришь без паники, мне сразу хочется запаниковать. Вот и оно, поехали. Так, так, я вижу фургона, зажигаем. Да уж, зажигаем. Выбрось ежи. Нажмите, чтобы выбросить ежи. Прям okay. так уроженька, да? It. Надо было отъехать там на Было, <гувь> ну ладно. Нормуль. Выходи, быстро, быстро, выходи! Вылезай из машины! А, мне надо вылезть! Вылазь, мой малофака, манофака! Вылазь там, как, так, как там говорится, вылазь, манофака! Выстроились Шаренга шаренгу быстро! Почему кантик не побрит? Приготовься, спокойно. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Да, у нас есть минута, потом сигнал GPS нас, которая уже так рано. О, тогда начнем бойню. Нет, нет, нет. Кто тебе нравится? Вот это. Черт. Нет, не надо. Вот мы тебе и берем. Как тебя зовут? Кейси. Кейси, лезь фургон, мать твою. Давай, давай, двигай, двигай там, короче. А, хватит стонать Следующая остановка в федеральной хранилище Так, погоди Мы прокололи колеса А, или они поменяли сейчас колеса Я что-то не обратил внимания Я читал там текст, короче Сюка, сюка сюка сюка Кейси, спокойно, волноваться не надо Мы, короче, там не тронем, да, я так Если будешь следовать нашему плану все, приехали. Вижу лук 86, прием. Слушай, ты ведь должен был быть здесь полминуты назад. Вот. И так каждый раз. Лук 86, въехал в здание. Увижу баклажан 22, прием. Баклажан. Ладно, Сидон, <гулакого> <Бокажа. гулакого> Они здесь. Давай без глупости. Идем, приятель. Удостоверение. Все в порядке. Все в порядке все в порядке Но что продрешен, я вас провожу Видите? прошу за мной не там фотка короче это тюремная фотка что ли было свет за управляющим окей, и погнали тут тебе не музей быстрее а я иду <клыш> все в порядке? Uh, yeah. uh, uh, да, uh, да, да, да, все, все в порядке. Uh, Думаю, на автостраде сегодня полные <клыш> двери, полный ужас. А разве бывает иначе? А вам, джентльмены, приходится сеять в этих машинах, изнывая от скуки, глядя на кучу денег, которые вам с лихвой хватило бы на всю жизнь. Ладно, пошли. Мы еще не приехали, куда пошли? Все, идем. А теперь пошли. Да пошли, что Майкл, что встал? Инкассаторы прибыли. Такую стамеску не вскроешь. Привет. вы знаете, что делать? Ага. Ага, Come on. конечно okay. Хорошо Бляха, шикарно Пока все идет по плану Все идет по плану Gentlemen. Господа oh, okay. Ладно Сделаем свою работу, разумеется ох ты ж мать А в этих ящиках золото а нет вон золото охереть <звёк> сколько тут золотишко мы просто храним его для китайцев но если ты вдруг захочешь стать его в соединенных штатах конечно бери все что можешь унести туда <звёк> Так, давай, давай, давай. Мы должны придержаться чё-то, да, Все четко. Короче, придержаться к плану, что ли, или что? Тяжелые хреновины. Чуть больше двух тонн на каждой поддоне. Да, ну, и сколько это стоит? Цена золота составляет от 17 сотен до 2000 за унцию. В килограмме примерно 35 унций. В тонне тысячи 1000 килограмм получается 200 миллионов долларов, ну или что-то около того. Дай подумать. Да, примерно так и получается. Охренеть. Двести миллионов, двести миллионов долларов. Много работы после этой. Нет, это все. Он уходит на пенсию. Подыскивал варианты. Знаешь, на пенсии шансы увеличиваются что-то в разы. Спасибо, буду иметь в виду. Шансы там на что-то, короче, я пропустил. А, моя спина. Столько металла, это же совсем обычно, да? Необычно. Весьма необычно. Бумага пришла только сегодня утром, но компьютер его одобрил. Будем надеяться, что про это не узнают какие-нибудь налетчики. Вам же за это и платят, наверное. Груз на площадке. Загружайте. Все, поехали. Не будем тратить чужое время попусту. Готово. Поехали. Эй, мне что-то нехорошо, может я это... Да ладно, Кэсси, потерпи, но... Кэсси, не умеешь пить, не пей ну, Вот так, этот парень научит тебя кое-чему об умеренности Сядьте... Так, какой? В этот? Все, поехали Груз уехал Следует за тревором. Ай-яй-яй! Кейси без паники. Нормально. Нормально. Центр, металл у нас, как обстановка. Плохо дело, Мэри знает, что хранилище взяли мы, они ищут вас. Черт, ладно, что мы можем сделать? Мы взломали светофоры, это поможет нам сбросить их с поста. Выберите Франклина. Так, э, Мэри Уэзер? Твою мать. А они-то тут откуда, чё? Твою мать. Ты знаешь, что делаешь? Спокойно, чувак, все под контролем. Готово, готово, мы подключились. Теперь ты можешь переключить сигнал светофора. Удачи. Ну вот, видишь? Ничего сложного. Бляха. Так, подключились. Обеспечьте броневикам свободный проезд. Ёпти мать. Ну-ка, погоди. но там должно быть не должно. Так, тут красный свет, может что-нибудь. Все, едем. Так, едем через перекресток. Место назначения вот здесь, да? Так. Okay, go Все, едем, едем, едем. А это Мэри, Мэри Уизер, да? Леха. Так. Первый от вас наемники Мэри Уизер. Едем, едем, едем. Yeah, uh, make a right, right there. Так, а здесь что? Signal stop. Поворачивай, поворачивай. Отлично. Хорошо, проезжайте прямо. Так, едем прямо, да? А, теперь поворачивается. Впереди зеленый. Тут поверни налево. Давай-давай-давай-давай-давай так правильно oh, так надо More сделать да. давай все мы приехали почти okay, так вы на финишный прямой давай давай давай нас пропускают окей все шикардос <laughs> так а что бы было бы если бы я короче на мэри на опал. ну попался Пошевелитесь. парни, распределите все вес. Вот они. Отлично работает. Черт, поверить не могу, что мы взяли золото. Да уж. И без единого выстрела. Эй, вы про старинного Кейси забыли? Подожди, это самый крупный куш нашей жизни, так что рисковать мы не станем. Прости, приятель. Нет, нет, нет, нет, нет, мы не будем рисковать, если он будет в доле. Так ведь? Вставай, эй, вставай. Если скажешь им что-нибудь, чего они не знают, мы скажем, что ты все организовал. Да, я не понимаю, ни слова, вот именно. Да, на меня напали. Я ничего не видел. Уходи, ты становишься таким же мягким, как мялый стручок у тебя в штанах. Удивительно, что жена не выставила тебя, вон. Давай, засранец. Сначала работа, потом разборки, ладно? Вот черт! Маривойза! Гребленные наемники! Типа сдерживать. Окей. Okay. А вот и перестрелушки пошли. Хера не полят просто. Еще еще едут. Еще едут. Их слишком много, их слишком много. Годя, чё они? они? Они там, чё? Как там никого, да? Они там загружают золото или чё? Я же, мать твою, переживаю. Так, ты куда тут близко так подошел, то а? Ещё едут, твою мать. Так, стоп, у меня есть вот такая штука. Блеха. Вот такая вот штука есть. Так что, буньк. Ч так далеко? Вот так. Так, погоди, за Майкла, Майкл, Майкл. Что там Майкл? Ч там с Майклом происходит? Крепко достается ему. А в смысле, умри? Бляха, вон. Бородатый Мэри Уэзер. Бляха, вы где? Опа, где-то здесь, что ли? Не Обошел меня, что ли? Ты где? Говнюк. Так, а... Погоди, погоди. А -а -а. Они приближаются. Так. Хорошо. Погоди, ты не сдох, что ли? Ты тоже не сдох, что ли? а, -а, -а, -а, -а. Да в смысле, ты сдохнешь наконец или нет? Ты че? Давай, давай. Кто там еще? Привор, ты там прикрываешь или что? Или где? Че, не ка... Бывают такие моменты, когда врагов вообще не видишь. Все, там, умрите. Со стороны Франклина такой выбил. О, этого Тревора выбежал. Да в смысле, а что ты отстал от, от этой от стены-то? Преди, Франклин. Что там с Франклином? Франклин тут прижучивает, что ли? Смотри, на крышу. Леха, ты. Ты че? Да ладно! Франклин погиб. Что-то жесть какая-то. чудо то они прут и прут их, их слишком много. что-то много. Так надо сразу, наверное, выбрать вот эту вот штуку. И просто долбить. Бах. Ты там живой что ли еще? Бах. Бах. Пока они не вышли из машины, бах. Красота. Еще еду блах че еще едут нет так майкл блеха майкл ты че ты че майкл нормуль такой ему в спину стреляет он стоит Так, откуда, где стреляю? Не вижу. Так, треверс, ты там, давай, ты там, давай, давай. Бляха, живой. Он же вроде без брони, как как он живой то оказывается? Окей, Франклин там теперь. Охренеть! Давай быстрее перезаряжай, но ну. окружает, окружает Фрэнклина. Надо Менять позицию. Да куда ты залез, ты дебил? Ульяха, снайпер! Просто враждебнее выше. Надо было снайпера снимать. Снайпера надо было снимать. Там же четко сказали снайпер. Бляха. Ну погнали. Сейчас должно все получиться. У меня диван, диван взорвал. Куда ты выстрелился? Он ну, нормально. Покатит, хорошо. Умри. Вон, едут еще. Бляха далеко. А, проехали. <реклама> да что-то. Чё не? Отчё а, а, ты? Да в смысле? Да встань ты возле стены-то. А если я буду игнорировать вот это вот переключение на Майкла, короче, его убьют? Лех убили Майкла. Без меня никак не справиться не могут. Что это вообще жесть? Это по-любому финальная разборка, поэтому она такая сложная. Да в смысле что ты не... куда ты стреляешь, ты, дебил? Так, так едут, едут, едут. Твою мать Сюда тоже Бах А у меня эти бомбы кончились Леха Майкл Ну что что там смысле? Да в смысле? что ты отходишь-то опять? Меня бесит, когда они произвольно, короче, отходят от этой, от uh, укрытия. Встал и стой там. А чё, зря на ку нажимаю, что ли? Так, умри, умри. Окей. Тачка еще едет, бляха. Да в смысле ты опять отошел? Дундук-саный. Там где-то машина еще подъехала. Вон, вон бегут. Бляха, бляха, бляха, сейчас убьют. Хера, он там гасит. Смотрите уже, но! Ну! Что-то не дохнешь ты, дебил. Да какого хера ты опять отошел? Живо, живо, живо, живо, сдохни. ШAl.. а Снайпер там опять. Так, погоди, стоп, ну стоп, погоди А в снайпер Ляха, снайперов надо мочить Охереть, охереть, охереть, охереть И на снайпер Да в смысле? Да Франклин, ну твою мать, ну ч ты? Конечно в рубашечке стоит все в брониках, он в рубашечке, бляха. Твою мать, заки! Все хорошо, там вроде как расстрелил машину. Let's go, let's go. Еще едут. расстреливай, расстреливай, бляха, не получилось. А, сейчас майкл там будет бедный Если опять anyone, но я же говорю тут? Uh -huh. майкл давай свою суперспособность макс пейна включай да, так вижу макс пейн активирован где еще не вижу никого Бах! Ведро! Ты кто? Не знаю таких. Так, там опять тачку. Бляха, не вижу. На карте вижу, а здесь не вижу. Давай, давай, давай, давай. Вдох. Отлично. Заряжаюсь. Так, режим Макс Пэйна. Annoying... Hey, we... В смысле? Снайпер, right? ah, да? Там снайпер, снайпер, снайпер. Бляха-бляха почему так да да куда ты бежишь-то ты, дебил бах так откуда где стреляют я от снайпера вроде спрятался но не знаю надолго ли Да урод, то а, вылези да то судру ты ну-ка хорошо сдох о, жесть, о, жесть, его бомбиться, жесть умри просто охренеть да сдохнешь ты или нет, а какой хорошо, сейчас начнется движуха а это еще не движуха, что ли? ехать управление говеная так так так так Тревор, Тревор, Тревор, Тревор, тревер погоди а франклин смысле я к треверу перешел а тут никого right up, ah. так один готов второй готов снайпер, отлично, снайперы, снайперов больше нет, груз они не получат, жесть, так погоди, а... осталось вон, вроде несколько человек всего, один остался, Двое? <говорит> Ну где эти утырки, я не вижу ни одного. Так, погоди, я сейчас перейду, короче, за кого-нибудь, за Майкла давать to... Так. Хорошо, один минус. Чертов. Иди еще один? Сколько у них народа? Один остался. Бля, вот я сейчас рискую идти туда. Думаю, их всех замочили. Отлично. Фу, это было жестко. Вот тебе и бескровная революция. Вечно на нас тут наезжать, чувак. Эй, ты, держи оборону. Все по машинам. Уходим, пока не поздно. Эй, а -э -э -э, что мешает мне уехать за закат? Стуга набитыми сидельными суками. Только Лестер может потихоньку сбагрить металл. Говнюк. Хочешь попробовать? Да ради бога. Веди нас. Следуй за членом банды. Окей. Охрененно прикольно, да тачки так. Леха, полицей. Эти копы совсем охренели, да пошли они, все. Так, а теперь надо вот включиться в управление тачки. Что, как бы, как вы знаете, у меня хромает? Леха, своих там соберись. Так, тачки у нас бронированы в принципе. Охренеть! Леха, меня занесло. Чуваки, помогите, подержите, подождите. Че я догоню вас. Можете не, оста... не... не останавливаться. Леха! Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет твою мать, ты чё? Нет. Пошли вон. Да в смысле? Так, я вас вижу, друзья. Ребят, сейчас догоню. Вертушка. Да. А, еще и грузовика. Нифига себе. Щас, погоди, погоди, я сейчас заеду. Я сейчас заеду. Я не вижу машин. Такой унылый сидит просто. <смех> Это круто. Это было круто. Я думал, все гладко пройдет. Но, блин, этот чертов Мэри Уэзер. все испортил. Так, окей. Ну вот, эти парни, парни позаботятся о Грузе. Лестер ждет у меня. Доберитесь до дома Майкла. Окей, науки банды повышены. Ладно, поехали. Все четенько сработано. Вот оно было, вот оно. Где выход? Где выход-то? Фейк. а другой же не могли, он нифига не поворачивал. Он нашел Так, едем к Майклу, да, получается? Теперь остался поворот, короче, вот с этими, между друзьями, получается. Что предпримет Франклин против Тревора? И что произойдет между Майклом и Тревором? Ну и ФРБ, я, я, я думаю, тоже будет впутанно в этом. Почему-то, мне кажется. Потому что oh, они I же предложили so избавиться от Тревора. Покер. 200 миллионов долларов, прикинь. 200 миллионов долларов. Офигеть. Вот это они, вот это они нахапали. Не, ну, в принципе, по большому счету ограбление прошло хорошо. Не считая стычки с Мэри Уэзер, прошло просто офигенно. Что? Я, ну, наверное, я думаю, это они сейчас отмечать будут, наверное, скорее всего, потому что все собираются. Вижу Майкла. Бляха ты чу как это? Ираси, я чувствую за Возможно, возможно, у дома у Майкла вся развязка и произойдет. Я так понимаю, у Майкла же дома, да? Мы же к нему едем. Или к кому? Нет, не к Майку получается. Кому? Или к Майку? А, к Майку, да. не признал родные края. Уху, джентльмены! Лестер, Лестер мы, с... мы... сегодня а, мы оставили след в истории. Простите, я не хочу задавать много вопросов, но где золото? Придется подождать пару дней до отмашки. Потом она отправится на переплавку. Где? Где? Вот именно. В этом вся соль. Если даже кого-нибудь повяжут, то где доказательства? Или если у кого появится легкая, левая мысль, он все равно ничего не сможет сделать. То есть, можно расслабиться. Поскольку наш... Э, что-то там... Покажет свое истинное лицо лишь через пару дней. Серьезно? Сейчас? Да. Сейчас, детка. Слушай, почему бы тебе не расслабиться хоть на минуту? Ты же сидишь на огромной куче бабла. Дело сделано. Whatever. Да ладно. Впрочем, как скажешь. Well, да, самое время. Father. Это он виноват. Он, пошел ты, иди нахер. Эй, эй, эй. Я думал, вы мастера большого грабежа, но сейчас я вижу перед собой двух типичных нытиков с западного побережья. Чем тебе не нравится наше побережье? Да ничем. О, на самом деле оно мне по душе. У местной публики что-то там скажешь, им слово длиннее трех букв. Сойдешь за пропись. А ты не смей разговаривать с этими идиотами сквозь губу. Эй, не трогай Лестера. Вы с Лестером вместе? Ой, теперь я с вами все ясно. Мать твой чувак. Вы все тут умом поехали, пойду проведлюсь. Теперь с вами все понятно. Франклин, прости. Не уходи, давай выпьем пиво или чего-то там еще. А, ограбление состоялось, огромный куш. Это, это ништяк. Это ништяк. Окей. Так, надо сейчас найти парковочку. Какую-нибудь. Где-нибудь остановиться. Ну, вот здесь, наверное. Вот так. Остановимся. Итак. Дело сделано Осталось только теперь узнать развязку Вот они уже так Поздорились, причем теперь уже все Друг на друга, короче, начали, короче Наезжать Вот Ну Тревор, блин Тревор уже становится Каким-то, не знаю, параноиком, что ли Вот Ладно Развязку, я надеюсь, мы Увидим в следующей серии